Нет, тут Игорь звонил, своего железов. Говорит, что вы с ним разговаривали и это. Короче, вопрос простой. Вы пишите, разговоры с ним или нет. Если пишете, то высылайте мне, я буду видео встраивать. Если не пишете, то в следующий раз обязательно пишите. Все пишите. В общем, обязательно все пишите, все разговоры и мне присылайте. Вот теперь говори. Жалобу я написал апелляционную от руки корявым почерком, написал заявление о вызове прокурора. Сегодня был обход, пытался вручить это врачу. Врач отказался брать. Жалобной книги у них на посту нету, закона о медпомощи тоже нету. В общем, ну, мягко говоря, послали меня подальше. Ко мне сегодня народ пошел, санитары все обозлились. Э, ну, где-то на 15 минут опоздала Люба телефон, зарядка мне принесла, это очки. Они э, сказали, никуда не пойдем, ничего брать не будем. Послали подальше. Короче, ей пришлось с полными сумками идти назад. Вот такая фигня. Тебе очки И, передали? Ничего не передали. Я, я тебе говорю, что они отказались брать. Я говорю, спуститесь, хотя бы сумку возьмите. Ничего а, не будем а... брать. А она, доверенность... а она тебе доверенность А она тебе доверенность чрезвычай. да. Да, да, доверенность она приносила, но... Похоже, две минуты закончилось. эти лада. Алло, что за время закончилось? Ну да, ну я не знаю, Антон. Где-то может кто-то вам мешает говорить. Спрашиваю, что мне тебе рассказать еще. Получается, у тебя ни очков, ни ручки, ни бумажки нету, да? Нет, ручку, бумажку есть, я тебе объясняю жалобу, я написал, врач отказался ее брать, я передал ее через Светлану Михайловну, ко мне сегодня ну, четыре соратника приходило, дали поговорить через решетку. Свидания запрещены, поэтому Люба мне принесла очки, зарядку, продукты, они ничего не взяли, сказали, ничего брать не будем, время кончилось, все. Кто такая Светлана Михайловна? Ну, соратница наша по, будем говорить, по нашей теме. Ты апелляцию, подожди, подожди. апелляцию подписал, отдал, они... ты проинструктировал, чтобы они через почту заказным письмом отправили? Ну, я сказал, либо попытайтесь пойти в суд прямо, отправьте, либо через почту заказным письмом, ну, сообразя. Пояснил, что завтра? Ты пояснил, что завтра? Завтра, последний день, пояснил. Ну, Антон, ты же понимаешь, что до завтрашнего дня и сидеть не должен. Решение в силу не вступило. Да, да. понятно, что не вступило. Но мне так же ну, было. Ну, я, я понимаю, что у тебя та же самая система была. Дело в том, что, ну, я тебе вчера рассказал, болячки мои начали, так сказать, вести себя не очень хорошо. Сахар прыгнул, а ничем. То есть, ну, кормят такими продуктами, от которых, ну, эх, дальше принимать, ну, можно корни бросить, вот и все. Кормят вроде бы неплохо так, относительно, но что там, ну, никто же ничего не знает, но я такую пищу дома не ем, понимаешь, ну, такая ситуация. А тебе, а тебе что, лекарства не дают, там, инсулин вот это все? инсулин я не употребляю в принципе, потому что я держусь только на диете и спорте. Еды здесь нету, спорта здесь тоже нету. Сахар понижает спорт очень сильно, то есть 10 километров я каждый день на стадион хожу, здесь этого нет. Продуктами я питаюсь дома тоже, своими там фруктами, овощами. Ну, каши я знаю, какие есть, то есть я знаю, что можно мне есть, понимаешь? Ну, здесь этого нет ничего. Естественно, никаких колес я тут не пью, ничем меня не колят, потому что ну, опасное это дело. Сегодня беседовали с психологом, наверное, часа два, но что-то они хотят выяснить от меня. Я говорю, ну, у меня вообще-то всю жизнь про вас головой все нормально. Начинаешь с ними тему СССР говорить, лучше, лучше ее вообще не трогать, потому что они настолько, так сказать, недоразвиты в этой теме то ну действительно я себя пока что просто дебилом вот жалобу я передал я тебе повторяю еще раз я ее передал через Светлану но я думаю найду способ оставить либо почте либо еще как-нибудь а ты апелляционную жалобу я... получил которую я тебе отправил получил получил но не прочитал времени нет Антон Ясно, я не успеваю да. скинуть ее, скинуть ее негде просто вот я в 6 вечера телефон получил я еще от уха его не отрывал Свосные звонки. Ясно, это по... И Подожди, по, по идее. Сообщение. Да подожди, Игорь, по идее... Ну, Или... Да ⁇ -мо ⁇ По идее, любовь должна была тебе принести и доверенность, и апелляцию. Но, видишь, они её, это специально не пустили. Ну, я ж тебе просто и говорю, что после посещения, во-первых, я ж тебе повторяю еще раз, свидания запретили совсем. Если вчера Люба пришла, я вышел, поговорил с ней. Сейчас вообще никуда и никуда, ни о чем. Ну, Видя с куидом я не знаю с чем, ну, у них бодай, голова вообще. Ты фамилию, имя, отчество выяснил, врача и главврача? Я, я, я тебе скидывал и фамилию, и имя, отчество, и врача, и главврача. Куда? Почитаю? Вот так? Сообщение да. Добро да. прочитаю. Я называл там сообщением, сообщением я тебе скинул. И как Врача зовут, и как Глав врача. Речь еще зовут Бойко, с врача не помню, там сложная фамилия. Ты дневник Ясно. Ты дневник ведешь? Веду, веду, веду. Под, да, подожди, да, подожди, веду. подожди, подожди вопросы. Один раз скажи веду, и все. Зачем ты мне здесь раз говоришь веду, веду, веду. Один раз достаточно. Этот, туалетная бумага есть в туалете? туалетную бумагу журломов дают на руки на тумбочку каждому. Ясно. Ну хоть это есть. А то у нас не было. Так. А как Светлана, вот Михайловна к тебе про прошла? Ну я тебе говорю, что санитары их запустили, дали нам побеседовать на лестничной площадке через решетку. Но после этого, после этого посещения, я не знаю, в чем дело, они обослились, Люба принесла зарядку с, с очками, а они сказали, пошли, наш времени нет, ничего брать не будем. Я говорю, спуститесь, хотя бы сумку возьмите, не будем ничего брать. Она подошла как к туалету, ну была веревка, я поднял, а веревки нет. Так, смотри, в дневник записывай это и сообщай, ему, будешь не диктовывать фамилия, имя, отчество, это должность каждого, кто совершил любые правонарушения в твой, в твой адрес. Хорошо, я понял тебя. У каждого санитара должен быть бейджик на груди. Нету у них ничего. Фиксируй, узнавай, да, узнавай имя хотя бы, фамилию, слушай. имена фамилии я записываю имя сестеры, санитаров, на отдельном листочке всех записываю, но у них никаких. При первом же свидании передай Книги, на, на волю. Люблю. Стой, стой. При первом же свидании передай на волю свои дневники, чтобы это, постепенно передавай эти дневники на волю, да. чтобы мы знали, что там творится. Ну, я понял, но у меня есть такое, как тебе сказать, надежда, я сегодня беседовал с врачом, с психологом, есть надежда, что меня выпустят через неделю, может быть. С каким диагнозом? Может быть, Они, они, они, могут, ну, я я, они могут комиссию провести, поставить диагноз ужасный и, короче, все, потом это, не, не отмажешься. Алло. Алло. Алло. Я вообще, мужик, и предсказ, Стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, Игорь, последние 30 секунд не слышал. Что сказать тебе, что стоять? Я говорю, последние 30 секунд я не слышал. Последнее, что я тебе сказал, это было, что передавай на волю свои дневники. После этого я ничего не слышал. Я это все, все нормально передаю, записываю фамилии, имена, адреса. Бэйджиков никаких у сестер нету. В них жалоб, предложений нету, закона о помощи тоже нету, ничего нету. Сказали, что обращайся к врачу, к врачу простился тут. Ну, мягко говоря, надо. В общем, либо снаружи мне помогут выйти, либо снутри, но тяжело тут снутри, потому что сам понимаешь, внутри это настраивать всех против себя. И так вот и смена вот сегодняшняя. Зубы на меня ну я тебе рассказывал, ушел ну, по второму кругу опять. Подожди, что? подожди, вопросы. Ты какие-нибудь бумаги подписал? Нет. Вообще ни одной? Во -во вообще ни одной. Подписал, э ну я же рассказывал, подписал повестку CFBI. Ну по барабану они, без они вообще не соображают, что это такое, лишь бы была моя закорючка, крестик там, неважно что. В общем, да. вот и какая хрень. Спрашивай, что еще рассказать. Как самочувствие? Ну, живой, так будем говорить. Я не могу сказать, что очень, потому что ну, мне не хватает ну, моих занятий. У меня дома штанга, гантели, гири, тренажеры, спортзал. Но здесь этого ничего нету, Без этого крайне сложно, потому что у меня есть суставы. Помимо диабета у меня ну, плохое кровоснабжение суставы болят потом, Болячка на ноги, в общем, ну, Антон, пока жив. У тебя диабет какой степени? Второй стадии, степени там нету, там вторая стадия. Угу. То есть, по идее, тебе, тебе уже надо инсулин да, принимать? Нет, инсулин принимается при первой стадии. Вторая стадия, инсулина не принимаешь, это инсулино-независимый диабет. Слушай, а нормальный, нормальный... Мне... Да, нормальный уровень сахара какой? 2,3? Нормальный уровень сахара 3,5-6, ну, в моем возрасте. А у тебя до 15-го? Прямо... Да, вчера скакнул чуть не до 15 я тут на сутки есть отказался, так это вообще пипец, с ума чуть не сошли сходили с ним. Ну, голодовка – это крайний случай в твоем положении. Это, ну, это Антон, совсем Антон, крайний. Это не крайний. Это не крайний случай. Это случай привода в норму сахара. Я знаю, что я делаю. А -а -а. Я, делаю это, я делаю это публично. То есть я, я в легкую могу 15 суток проголодать. В легкую. Я этого не делаю, что тут вообще пипец будет. Привяжут, заколен. Пока меня никто не трогает. Ничего, ну, а там посмотрим дальше. В общем, у меня надежда на вас, что снаружи. Ну, сам Тогда не плашай, идите, смотри, пиши. сам не плашай. Пиши каждый день эти э, волеизъявления на имя главврача. Требуй предоставить то-то, то-то, то-то, то-то, там, звонки, разрешить свидание, э, книгу жалобы и предложений, закон о психиатрии. Все-все-все, пиши, пиши прям каждый день на его имя и требуй эти, ответы. Я тебе только что сегодня рассказывал. Не берут, кому отдать. Написать я напишу, а кому я отдам? Мне сказали, ничего, мы у тебя брать не будем. Подписывай. Составляй акты, проси других пациентов расписываться в акте. Что это? Сани... Да. Санитары отказались принимать, акт составлен. Тогда-то тогда, место такое-то, все. Ан Антон, ну 80% тут больны головой, действительно, понимаешь? Найди самого, это, самых двух более-менее адекватных ну, тут один э, пассажир недавно поступил по подобной статье, как у меня, но он... Не озвучивай, ну... Игорь, подробности не озвучивай. Мне придется это все вырезать, ты рискуешь о разглашении медицинской тайны. Об этом тебе нужно было сказать заранее. Заранее? Тебе надо было соображать об этом заранее. Я тебе говорил уже, намекал на то, что нельзя материться. Они все разговоры слушают и записывают. Я это знаю, я не матерюсь. <смех> это, ты, ты дважды в прошлом разговоре... Очень редко. Ничего страшного. Мат – это русское слово. Понятно. Ну, давай, спрашивай, что тебе еще рассказать. Так, так Беседовал так. я со Светланой Родичевой, с Орловым беседовал. Ну, как мне сказали, хиторян тоже отловили так, это не так, я не знаю. Да, злой ангел тоже отловили. Ну, народ так говорит, я сам не знаю, еще нет информации. Прогулки у тебя есть? Два дня не было. Хотя, ну, жара. Тут у нас жара, днем 42 в тени. Ну, на, на, на свежий воздух выпускают. Нет, я ж тебе объясняю, не выпускаю. У нас работает два сплита. Мы находимся в прохладном помещении. На улице жара. Uh -huh. Ну и в день, видимо, наш. Водить, выводить, заводить. Ну, окна хоть открывают? Окна открыли в туалете сегодня. Я тебе рассказывал, как приходила Люба. Ночью иногда открывает, но не всегда, потому что жара очень такая приличная. Ладно, Антон, давай, потому что тут народу все пообщаться на массу. Добро, давай. давай. Сейчас будет, вот, смонтируй видео. Давай. Давай, держись там. Понял тебя. Давай.